2, 3, 4, 5. Добрый день, дорогие друзья. Мы рады всех видеть на очередном нашем прямом эфире, на очередной нашей встрече с нашими многоуважаемыми, а некоторыми и глубоко уважаемыми и любимыми зрителями. Добро пожаловать на наше очередное интервью с новым спикером, с новым специалистом, с новым профессионалом. И честно, надеюсь и уверен, что это будет очень интересная наша беседа, потому что и спикер интересный, и, скажем так, тема очень интересная. У нас сегодня Сеня Тейлор. Сеня, добрый день, спасибо, что пришли. Добрый день, приветствую вас, ребята, приветствую наше волшебно-суперское сообщество. Я рада, что я сегодня здесь с вами, ну и готова, конечно же, к нашей замечательной беседе. Поделиться, скажем так, знаниями. Хорошо, Ксения, расскажите, пожалуйста, знаете, ну, чтобы начать уже, расскажите немножечко о себе, чем занимаетесь, чем занимались даже, да, как пришли и вообще вот про свою, скажем так, основную специфику, специальность и профессионализм. Здорово. Ну, меня, мое имя Ксения, Ксения Тейлор, да. Я где-то 16 лет до того, как уехала жить в Австралию, преподавала в школе русский язык и литературу. Вот. так что я училка изначально такая мы да? коллеги, мы коллеги. Да. Вот. вы знаете австралия конечно же эти три года в австралии перевернули мой, мой внутренний менталитет и это понятно другая страна другие знания другой уровень обучения когда я училась там на психолога это все было по-другому и когда я вернулась уже в украину уже другим человеком то что я могла делать я преподаватель у меня огромная база профессиональных знаний по психологии, по квантовой психологии, по психотерапии. Что я сделала? Я организовала свою образовательную компанию, где стала спикером и так далее и тому подобное. Но в результате, вот, вы знаете, человек не стоит на месте, человек трансформируется, человек все время меняется, человек все время что-то ищет. И учитывая то, что я самая большая в мире кайфушница, для меня внутренний кайф, вот то, что, то есть, кайфовать нет, нет. от всего того, что я делаю, делать все, вот все, что мне бегать, мыть посуду, преподавать, писать книги, проводить консультации, общаться с людьми, убирать квартиру. Все я должна делать с огромным кайфом, вот с внутренним удовольствием, удовлетворением, наслаждением. В связи с этим я понимаю, что мне в кайф обучаться развиваться и если говорить об, в общем обо мне поэтапно то в принципе этапы моего развития можно просмотреть по моим книгам вот первая книга я ее хочу подписать это книга профессия спикер именно эту книгу это книга тренинг именно эту книгу я написала как мотивационный спикер и эксперт в области эффективной коммуникации психологии общения то есть это моя как бы Первое э, – позиционирование, уже когда я вышла на большую аудиторию, уже когда было какое-то телевидение, радио, в общем, в принципе, это была книга именно по эффективной коммуникации и психологии общения. Это был как бы первый мой опыт. Вторая книга, которая называется «Сотвори себя». Эта книга, эта книга практикум, она была написана мною уже как психотерапевт. Mm -hmm. И здесь очень много клиентских случаев о том, как же сделать свою жизнь, в принципе, другой, совершенно другой. Вы знаете, вот буквально такие два дня назад я бегала, и мне в кроссовок что-то попало, вот маленькое, которое мешало мне бежать. Вот бывает такое, ты бежишь, mm -hmm. вроде бы наслаждаешься, погода супер, вокруг все супер, у тебя внутри все супер, а в кроссовке что-то тебе мешает. Когда я пришла домой, как бы вытрусила кроссовок, там был такой манюсенький, вот я вот манюсенький, манюсенький камешек. Представляете себе, вот этот камешек мешал мне наслаждаться жизнью, если так глобально взять в mm -hmm. глобальном вопросе. Так вот, сколько вот таких вот камушков у человека в жизни? Так вот, я как эксперт, как психотерапевт, как квантовый психолог, в принципе, в этой книге даю понимание того, что и камешек маленький, и огромный камень, и чтобы не ни было, в принципе, когда ты осознаешь, что это есть, ты можешь просто-напросто это убрать из своей жизни, для того, чтобы жизнь заиграла новыми красками, для того, чтобы кайфовать от этой жизни, для того, чтобы каждый раз ничего не мешало тебе выходить на новый уровень, вот наслаждаясь вот этим своим внутренним успехом, вот кайфом жизни, ну, если так можно сказать. <плес> это вторая книга. Дальше идем. Третий этап. Третий этап – это книга, называется она «Вселенная как Google». Mm -hmm. Ну, в общем, так. Эту книгу я уже написала осознанно, как квантовый психолог. Вот как бы вот это инновационные вещи, которые сегодня изучаю, которые пришли в мою жизнь, которые я пытаюсь понять, потому что если кто-то скажет, что что-то понимает о мозге, о Вселенной, и вообще о законах жизни, я буду долго смеяться, если мы, мы можем пытаться это понять, мы можем пытаться понять себя для того, чтобы жить по законам Вселенной, будучи с ней в унисон. Ну, так вот, эта книга об этом. И вы знаете, вот эта книга, это роман, mm -hmm. экшн, приключения, фэнтези, роман называется «На грани веков». Это вообще неожиданно для меня совершенно книга, которая ну, вывела меня на новый уровень как писателя. Не скажу как эксперта в области э, там, психологии, хотя тут очень много психологии, конечно же, заложено. Но и уже верстается книга, которая, там... в принципе, скоро да, будет, она называется «Время сильных личностей». И именно об этом, вот эта вот книга, которая крайняя пока, вот именно эта книга собирает в себя все эти знания, все то выжимку, все то вкусненькое, самый цимис, как говорится, из моих знаний, как эксперта, как психотерапевта, как квантового психолога, как человека, который изучает, Мозг изучает внутренность человека, но ну и вообще дает инструменты для того, чтобы быть счастливым и кайфовать от этой жизни. У меня такой вопрос. Вот вы не один раз говорили, квантовая психология. Что ну, это такое вообще? Э, квантовая психология, это если очень коротко сказать, да. законные, когда человек, когда человек понимает, как у него внутри все работает, что его сейчас по-другому скажу. Смотрите, возьмем проектор. Mm -hmm. Ну, фирмы может быть, в детстве вы делали диафильмы. Mm -hmm. Смотрите, mm -hmm. да? mm -hmm. Смотрите, там сама сам, внутренность, да, вот картиночка и лампочка. Возьмем, mm -hmm. представьте себе, что картиночка и лампочка это наша внутренняя реальность, это мы, mm -hmm. это мы внутри, да? Так вот, на экране, во внешнем мире отображается именно то, что mm -hmm. у нас mm -hmm. внутри. И ничего другого, вообще ничего. Так вот, если взять, то квантовая психология помогает человеку понять о том, как его внутренние законы, внутреннее принятие решения отражаются на внешнем мире и обучает человека жить в гармонии с собой, жить в гармонии со своей внутренней реальностью для того, чтобы каждый день эм, видеть... Ту картинку мира, которую он хочет видеть в своей жизни, для того чтобы понимать, что все, что нарисовал внутри, все отразится снаружи. Если это очень коротко, укладываемся. Mm. Ну это вот очень хорошо понятно. Так, то есть получается, ваш курс, да, уже так, если к нему нам перейти, получается, ваш курс будет а, направлен именно на познание своих внутренних, а, скажем так, возможностей, исправление каких-то неправильных пониманий самого себя и как это все научиться проецировать на свою уже скажем так внешнюю жизнь правильно да сергей супер классно вы просто действительно сказали об этом вы знаете время сильных личностей вот какой он человек третьего тысячелетия в эпоху глобальных трансформаций какой что значит быть сильной личностью управляющей изменениями в своей жизни что значит жить в унисон со своей внутренней реальностью для своего внутреннего развития и реализации. Как вот быть успешным в этой жизни, как кайфовать от этой жизни, как достигать внутренней мотивации. Об этом и о том, что я дам инструменты, которые каждый, кто пройдет этот курс, сможет использовать ежедневно, изменяя качество своей жизни, изменяя качество своей жизни внутри для того, чтобы, в принципе, изменить вот эту вот внешнюю картинку. И э, дам инструменты внутренней силы, mm -hmm. внутренней вот этой вот целостной мотивации. Я расскажу, как работать с внутренними саботажниками, э, красиво, классно, без... без прожима. Вот, вы знаете, я сказала, что я кайфушница, и поэтому все, что я делаю в этой жизни, это я делаю через "я хочу это делать", "я хочу это сделать". Так вот, я дам инструменты того, как сделать из "я хочу" "я делаю". Ну и, конечно же, я дам Инструменты эффективной коммуникации, психологии общения с другим человеком, именно психологии общения, потому что угу. ну, это моя специализация. Я дам инструменты внутреннего лидерства, как быть лидером для себя, для того, чтобы управлять, потому что… Можно вопрос один? Да. Даже не вопрос, а такой, смотрите, а, тут прям все как бандерлоги. Перед питоном К замерли. Mm -hmm. <смех> прям чат молчит. Все слушают очень внимательно. А, смотрите, Ксень, а можете, ну, чтобы опять же для пользы, хотя бы один маленький инструмент, такой вот mm -hmm. легкий примерчик, чтобы люди вообще понимали. Вот я делаю вот так, и из-за этого у меня возникает постоянная ошибка. Если я начну делать так, прям сегодня, то может появиться другой. Вот какой-нибудь один самый простой инструмент. Из многих-многих, которые, которые, которые ждут на вашем курсе. Вы знаете, вот первый инструмент, который мне пришел, это инструмент нашего внутреннего намерения. Угу. Вот смотрите, как, как, что вообще делает нашу жизнь, просто-напросто может снести все, что мы строим. Это то, если мы думаем, говорим и не делаем. Самый yeah. первый инструмент – это подумал, я хочу. Так, подумал. Потом, если я хочу, я могу? Mm -hmm. Ну, например, если я хочу написать книгу, хочу, я могу написать книгу? Ну, могу написать книгу. Если я могу написать книгу, то что я делаю? Я пишу книгу. И вот именно тогда, когда человеку данное вот это вот подумал, сказал, сделал, вот эта вот энергия на делание, на реализацию того, что он желает, выделяется огромное количество энергии на самом деле Вселенной, вообще пространством, всем его внутренними ресурсами, дается ему энергия. Представьте себе, что человек, когда раз, и ничего не делает с этой энергией, ну вообще ничего, ну то есть он подумал, сказал, но не сделал. Эта энергия идет, идет ему на, э, как сказать, его уничтожает. Именно поэтому я рекомендую, ребята, подумал, сказал, сделал. Помните, что сколько Вселенная выделяет энергии на вашу реализацию. И если вы чего-то не делаете, то эта энергия вас уничтожает. И именно поэтому ведь как работает наш мозг. Ну, следующее, да, у нас есть криптивный мозг, я об этом очень подробно расскажу на курсе. Когда наш мозг получает какую-то информацию, он сразу же ее фильтрует. Полезно мне это или не полезно? Опасно это для моей жизни или не опасно? И, конечно mm -hmm. же, когда мы поднимаемся на высший уровень, наш криптильный мозг сопротивляется. Он говорит, вы что? Ой, так, опасности для жизни нет никакой. Вы что, напрячься хотите? Нет, нет, нет, нет, нет. Спокойно, спокойно, спокойно. Пошел на кухню, взял бутербродик, сделал себе чаек. Включил сериальчик и никакого напряжения. Расслабься и получаю удовольствие от жизни. Помните, как только возникает у вас вот именно вот это желание пойти, ну я любое, да, лечь, mm -hmm. потому что закон сохранения энергии ничего не делать. Помните о том, что вы homo sapiens и вами управляет не рептильный мозг, и вами управляет именно ваше неокортекс, который дан вам как человеку разумному. Если это очень быстро говорить о быстрых инструментах, которые подумал, сказал, сделал, реализовал, кайфанул от своей мысли, кайфанул от своего намерения, кайфанул от процесса и кайфанул от результата. И как только, ребята, как только кайфанули от результата, тут же думаем на следующем уровне. Потому как если человек оп, остановился, сказал «мне достаточно», сразу же пойдет сегодня нельзя. Сегодня век, когда скорость Земли вибрации земли я родилась например вибрация земли было 74 сейчас вибрация земли 245 так вот на курсе я дам инструменты как быть вибрировать в унисон с вибрациями земли для того чтобы тебя не выкинуло для того чтобы ты не стал аутсайдером и, и курс вот время сильных личностей именно об этом о, о том что значит быть сильной личностью и инструменты которые помогают быть э, реализованными э, быть как бы Смотрите, мы засыпаем с одной информацией, утром просыпаем, эта информация не актуальна. Ну вот не актуальна она уже утром. Что делать? Очень многие в, в таких ситуациях просто-напросто сдаются, опускают руки, а, ну... Это уже неизбежно. Мы каждый день будем получать новую информацию. Например, ну, да. помните, было качество HD? Это было вообще телевидение HD. Вау, вау, вау, вау. Сегодня, если кто-то решит какой-то канал приобрести HD-качество, но это дорогое приобретение, он уже будет все аутсайдером, потому что есть новые технологии, новые, более современные цифровые технологии. Именно о том, как вот двигаться, и не напрягаясь, не напрягаясь, как бы понимаете, не вытягивая да. из себя жилы, не не, становля, не из, из, как сказать, не жертвуя здоровьем своим, силами, а вот как жить с кайфом, наслаждением и все-таки быть сильным личностям, который реализуется на полную катушку. То есть получается, в этом курсе будет и психология общения. И внутренняя настройка, и, и, я не знаю, как вот определиться и не отставать от технологий. И это все. Сколько же он будет длиться? Сколько вообще уроков планируется? Вы знаете, я на сегодняшний момент запланировала семь уроков именно которые по теме, если я уже их представила, да в общем, расписала полностью mm -hmm. эти уроки, и, но между этими уроками вот, пройдет, например, один-два урока, и будет открытый тоже вебинар, который, на котором я буду отвечать на вопросы. Вопросов будет огромное количество, потому что будет задание, Будут техники, будут практики, будут угу. э, упражнения, которые все будут выполнять. Ну, иначе зачем? Ну, ну зачем тогда, если ничего не делать? Ну, да? то, общем, тогда начинать? Вот. И поэтому будет между, например, два пройдут, будет вебинар, на котором я отвечу на все внутренние вопросы. Потому что на самом деле я точно знаю, что вот уже начиная с первого э, вебинара, с первого воркшопа, да, вот такого практического, у человека поднимется очень-очень-очень много вопросов, поднимется вот этот вот ил, ну, вот, который <связывается> мешает, начинается, будут находить вот эти вот камешки, булыжники, песок, <связывается> в общем, то, что ему мешает, и я готова отвечать на эти вопросы, потому что для этого именно сделан этот курс, для того, чтобы вывести человека на новый уровень. Хорошо. А когда начнется курс? Я так понимаю, что планируется с понедельника, да, по понедельникам будет, да? Угу. Это вроде бы предварительное решение, каждый день, каждый понедельник в 15.00 будет курс «Время сильных личностей». Шеха. Если что-то изменится, я не знаю, но, в общем, на сегодняшний день было принято такое решение, если что-то изменится, я думаю, будет... Каждый понедельник в 15.00. Так, хорошо. Друзья мои, ждем ваших вопросов. Есть ли у вас что-то, что хотели спросить, задать? Потому что действительно, ну, курс интересный, тема, могу точно вам сказать, она полезная для абсолютно каждого человека. Ну, вот что-то у нас чат настолько завор завор заворожился, или как это правильно сказать, замер просто от вашей информации. Вообще этот курс полностью направлен на человека с активной жизненной позицией именно с активной жизненной позицией, который принимает ответственность на себя, то это понятное дело, как бы мы ни старались, ой, опять об этой стопроцентной ответственности, да? опять об этой стопроцентной ответственности, потому что на самом деле я дам инструменты принятия вот этой вот стопроцентной ответственности. И как только вы поймете, что принимая на себя стопроцентную ответственность за свою жизнь, вы начинаете кайфовать по-другому, вы получаете полную свободу в этой жизни – и эти слова, вот 100% ответственность не будет вызывать уже вот какой то ой, опять это 100% ответственность. Да, таки да, 100% ответственность. Что же будет на картинке, кто угодно за, за, за, за, сможет вам любую картинку поставить в вашу внутреннюю реальность. И вы читайте, смотрите, наслаждайтесь. Нет, ну а в конце концов, а кто же принимает за, ну а кто принимает ответственность за жизнь, если не ты сам? Отдать ее в руки другому человеку не получится, он не будет ей пользоваться хорошо. Вы знаете, я вам хочу сказать, что ко мне приходят разные клиенты на консультацию, да, и э, в основном, ну, это, почему так немного при слове «успех», при такой глобальной информации, «успешный успех», «мы дадим вам успешный успех» вообще в, в разных интерпретациях, почему так мало на самом деле успешных людей?» Я вот э, недавно опять собиралась в путешествие, и очередной раз, вот, билеты, билеты, билеты, опять нет билетов на самолет. И я думаю, боже мой, это же что весь мир летает, почему, когда я хочу куда-то лететь, такое впечатление, что все хотят лететь со мной. Но по статистике, ребята, летает на самолетах, внимание, только 3% населения земного шара. Да, 3% населения, вау! Представьте себе, а мы говорим, что успе... и поэтому успешных людей в принципе на Земле 5-10%. Почему же люди, вот говорите, почему не берут? Не берут. Если человек берут только 5-10 процентов наше желание или быть среди этих 50 ну, процентов или не быть потому что на самом деле очень часто приходит на консультацию ну виноваты все мама плохо воспитала мама папа бил не не любили не давали любви не давали внимания не давали вообще все виноваты сосед начальник ну кто же погода, все виноваты в этой жизни, кроме тебя самого, вот, и поэтому очень часто и люди не хотят работать на самом деле над своей внутренней реальностью, и это нормально, потому что на самом деле только вот выскочив, вот, вот, вот именно где вкл, там и выкл, когда вот вы хотите выскочить, вот выше, чем есть, можно перестроить свою жизнь. Это определенное внутреннее решение, внутренняя задача. И это задача сильной личности. И ну, слабак не сможет это сделать. Он это будет плакать, да, упал, все все пропало. Вот. Ну кто же мы? Вот, вот, скажите, пожалуйста, Сергей, вы падаете в этой жизни? Вот Много падаете? раз, конечно. вот э, Страчиваете, если так слово можем взять, такое вот? Ну, то есть, принимайте, бывают неправильные решения? Конечно. А Нормально. Как? Бывает такое, что вас вы делаете, стремитесь, идете вообще, все вкладываете, бабах, и неудача, нет успеха. Нормально, да? Так вот, как быть, все знают, что для того, чтобы добиться успеха, нужно подниматься и идти дальше. Поплакал, отряхнулся, зеленочкой коленки замазал и вперед. Все знают, но однако же... Продолжают идти единицы, но ведь единицы, ну, ребята, поэтому... Некоторые вы даже понимаете... не начинают идти, некоторые ну, боятся же... только самого пути. Вот, так что, поэтому вы говорите э, успешным, это всего лишь навсего 3-5% населения в этом мире могут принимать ответственность за свою жизнь, а остальные, ну что ж, нет. Как стран... Вот как ни странно, вот так. Хорошо. Ксения, ну, здесь все уже хотят на курс, прям очень интересно, спасибо, когда, в общем, ждем, и так далее, и так далее. Ну, напом... вот здесь все это будет, естественно, онлайн, да, вот такой да. вопрос. смотрите, Сергей. Общение? Изначально я приняла решение, думала записать, в принципе, все для того, чтобы, в общем, в принципе, проговорить каждый слайд, каждое слово, проработать, потому что очень много будет тут именно психотерапевтических техник. Да? Для начала думала, запишу, и, но нет, мне важно, как практикующему э, спикеру, да, практикующему психотерапевту, видеть реакцию. И, в принципе, если что-то заболело и возник вопрос сразу же в чате, я думаю, что я ну, буду видеть чат и смогу отвечать тут же на возникшие вопросы. То есть в конце я выделю прямо 20, сколько надо, минут для того, чтобы отвечать на насущные на вопросы. Поэтому этот курс будет онлайн, и я готова к коммуникации, ребята, с вами. Я готова делиться своим огромным внутренним миром, потому что, вы знаете, делиться можно только от избытка. И я хочу, чтобы каждый из вас наполнился вот этой вот внутренней любовью к себе, внутренним признанием к себе, внутренним кайфом к себе для того, чтобы делиться с этим миром. Потому что, я повторяю, делиться можно только от избытка. А во мне хороший такой избыток любви к этому миру, хороший такой вот избыток экспертности и желание что-то изменить прежде всего, скорее всего, сначала в своей жизни меняясь, да, а потом уже в жизни других людей, потому что меняясь мы будем меняться вместе с вами и будем становиться внутренне сильнее, круче, класснее, драйвовее, кайфовее вместе с вами и с сообществом Easy Business Community, чему я безумно рада. Вообще здорово. Так. Ксения, ну что, здесь даже нет вопросов, здесь просто все хотят э, присутствовать на этом вебинаре. Вот просто хотим, хотим, уже здорово, очень интересная тема, уже хочу, очень интересно. В общем, благодарим, спасибо, спасибо, спасибо. Класс. Я думаю, что действительно мы осветили, ну хорошо, так зарядили людей. Тогда еще раз напомню, курс э, начнется с понедельника и будет идти каждый понедельник в три часа. По московскому времени а, ну собственно говоря ждем всех остальных что тут еще говорить -то? вы настолько все четко рассказали я даже не знаю что еще тут добавить правда вот прям здорово и психология и внутренняя настройка и инструменты как внутренняя настройка пользоваться друзья мои в общем все записывайтесь серёжа а можно первое задание можно, уже... конечно ну... давайте Ребят, ну, перед, пожалуйста, вот перед тем, как мы, как мы начнем курс ⁇ Время сильных личностей ⁇ я прошу вас взять лист бумаги прямо сегодня, возможно, после того, как закончится эфир в наш прямой эфир, возьмите, пожалуйста, лист бумаги и напишите ⁇ Сильная личность это ⁇ И, пожалуйста, 112 пунктов. Что такое сильная личность? Не 10, внимание. Ха-ха-ха, не смешно. 10 – это вообще не смешно. Не 50, а 112 пунктов на ваше усмотрение, что же такое сильная личность. И вот именно с этого, наверное, мы и начнем с того, что уже, с чем вы уже придете, для того, чтобы, чтобы у нас была такая уже основа, с чем мы начнем работать. Итак, что такое сильная личность на ваше усмотрение? Вы очень удивитесь, когда будете писать уже 112 пункт. Очень да, там совсем другие прям даже мысли приходят. Mm -hmm. Хорошо. Сеня, спасибо большое. Действительно, все очень интересно. И самое главное, нужно и востребовано. Курс действительно необходим. И я думаю, тут для многих это будет просто как спасательный круг. Ну, что я могу сказать? Увидимся тогда в понедельник в 15.00 по московскому времени. И я уверен, что будем видеться почаще, почаще. И еще не один курс от вас увидим. Здорово. Ребята, до новых встреч. Хорошо. Все, друзья мои, всем спасибо большое. Не забывайте ставить лайки под этим видео и подписывайтесь на наш канал. Увидимся на следующем интервью уже практически через полтора часа. До новых встреч. Пока-пока. До свидания.